Хотите получить денежную интернет-профессию и зарабатывать на рекламе от 75 тысяч рублей в месяц? Причем чужими руками? Отлично! Потому что у меня есть кое-что особенно ценное для вас, если вам нужны клиенты на ваши товары и услуги из Facebook, Instagram, Яндекс, Google, YouTube или ВКонтакте. А может вы хотите стать специалистом по настройке рекламы? Или менеджером интернет-рекламы и зарабатывать на рекламе чужими руками? Тогда для вас эта информация крайне полезна. Я приглашаю вас на бесплатный практикум. Он проходит в онлайне и вам никуда не нужно будет ехать. Мы покажем, как вы можете начать хоть с полного нуля и создать собственный прибыльный источник огромного потока клиентов в свой или чужой бизнес. Вы получите пошаговые инструкции, а еще возможность выиграть ноутбук и один из 100 денежных сертификатов а может даже и путешествие. Чтобы принять участие в этом бесплатном мероприятии, кликайте по кнопке, которая у вас появилась в этом видео. Нажимайте на кнопку прямо сейчас и занимайте место, потому что мест всем точно не хватит. Записывайтесь, забирайте подарки и получите профессию, которая будет приносить вам от 75 тысяч рублей в месяц или бесконечный поток клиентов.